Это был европейский отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры в Токио 2020. Мы провели два боя. В двух боях одержали победу. Первый был представитель Сербии. Альберт Батаргазиев закончил досрочно. Второй бой был с представителем Словакии. Тоже бой сложился односторонним. Единогласным решением судей победу одержал Батаргазиев. Получается, по итогам двух боев он зашел в восьмерку сильнейших спортсменов на этом турнире что позволяет как, получить именную лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020. Это был европейский отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры в Токио 2020. Вот. Но, к сожалению, с, с эпидемией коронавируса мог решил приостановить данный турнир. Приехали, если быть точным, вчера утром был прилет без 15.07 утра, получается 6.45. Лондон-Москва, там 4 20 лет то перелет. Также примерно Москва-Нижний Варси 3,20, соответственно. Ну, небольшая климатизация, ранится во времени 5 часов. Это только сказывается. Как бы, ну, я прихожу постепенно в норму. Как бы. самочувствие отличное, как отличное, бы никаких симптомов не было. Только единственное, конечно, усталость дороги была, перелет, соответственно. Жалобы на здоровье на данный момент имеются? Нет никаких. Температура на данный момент не было? Не замерял. Не замерял, ну самочувствие как, как бы хорошее, отличное, как бы не, не замерял. Давайте Посмотрим. Глубокий вдох, язык выключить. Угу. Глубокий вдох 36,2. Аллергий на лекарства не имеется. Не знаю, не выявлено. Рабочее давление у вас какое? Как космонавт, где 120 на 70, 110 на 70, так. Мазок из земли Держишь? и носа. Сначала с носа, голову немножко приподнимаем. Последний раз, Все. Ввести листок самоконтроля? Так, нужно. завтрашнего, да, получается. Да. Сегодня вы уже начинали? Сегодня уже Те За, В я вношу ваши данные, в принципе, да, могу внести? Сюда вы все записываете, нам отзваниваетесь, мы все это заносим. Это стандартная процедура, у меня будет домашняя изоляция, я буду под наблюдением врачей, буду каждый день... Мерить температуру, мерить давление, соответственно, все это фиксировать и эти данные отправлять им. Ну, соответственно, какие-то будут дополнительные побочные, там кашель, не знаю, насморк, там еще какие-то ухудшения состояния да, моего, я должен сообщить тоже дополнительно. В экстренном соответственно, режиме тогда не будет принимать соответствующие меры.